В последние годы компьютерные технологии резко изменили образ жизни миллиардов людей на Земле. Но компьютерная революция не заканчивается, она только начинается. Во всяком случае, так думают создатели новейшей информационной технологии ⁇ блокчейн. Ее уже называют революцией на уровне изобретения интернета, а ее широкое внедрение может изменить правила функционирования всего общества. Ведь она позволяет обходиться без централизованного управления многими общественными процессами. Как блокчейн может изменить нашу жизнь? Об этом в программе Геоэкономика. Здравствуйте. Компьютерная технология блокчейн лежит в основе функционирования криптовалют. Самая известная из них – биткоин. Феноменальный взлет ее курса несколько лет назад, а затем не менее резкое падение – привлекло внимание широкой общественности к этому явлению. Быстрый набор популярности виртуальных валют серьезно беспокоит власти во многих странах мира. Один из авторитетнейших американских исследовательских центров, Rand Corporation в начале года опубликовал доклад, в котором назвал криптовалюты и технологии, на которых они основаны, прежде всего блокчейн, угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Так что же это за технология, которая так напугала американцев, и где она может применяться, расскажет Александр Князев. Полный спектр возможностей – от оплаты услуг до точного подсчета голосов на выборах президента. Инновационная технология блокчейн поистине уникальна. Система может использоваться практически во всех сферах жизни. Впервые она стала основой для функционирования виртуальных валют биткоинов еще в конце 2008 года. Тогда технология позволяла безупречно осуществлять транзакции в криптовалюте без посредников. Эксперты уверены, именно благодаря блокчейну виртуальные биткоины завоевали доверие пользователей и получили особый популярности. Да, это более дешевая стоимость перевода, это более высокая безопасность, да, это надежность, прозрачность для проведения своих классических финансовых операций. Технология блокчейн представляет собой электронную базу данных. Предположим, что система работает в каждом доме на каждом компьютере. Тогда любая покупка, оплата или транзакция будет зафиксирована на всех работающих компьютерах города. И если более 51% этих компьютеров, а это могут быть тысячи или даже миллионы машин, подтвердят совпадение всех данных операций, то такая операция будет считаться выполненной. Главное достоинство системы – распределенность и отсутствие единого контроля. Поскольку все записи хранятся одновременно, у всех участников системы. Преимуществом а, системы блокчейн является то, что а, она независима, децентрализована, и это нивелирует возможные политические риски, а, санкции, например, США в отношении России. Кроме того, система блокчейн а, может быть использована и в других сферах, например, при создании базы данных страховых случаев, а также что особенно важно в современных условиях, поможет провести прозрачную систему выборов. Список проблем, которые можно решить с помощью блокчейн, почти бесконечен. Совсем недавно бразильский стартап BitNation предложил европейским правительствам использовать данную систему, чтобы справиться с наплывом беженцев с Ближнего Востока без документов. Предполагалось оформить мигрантам виртуальное гражданство в блокчейне, которое бы признавалось правительствами всех стран. Первое соглашение подписали с Эстонией уже в конце прошлого года, но пока остальные страны относятся к идее с осторожностью. Между тем финансовые гиганты не прочь поэкспериментировать с новой технологией. Аналитики крупнейшего испанского банка Сантадер подсчитали, что применение блокчейна в своей структуре поможет сократить издержки их финансовых организаций на 15-20 миллиардов долларов уже к 2022 году. Кроме того, новые технологии сегодня заинтересовались и другие крупнейшие банки мира, такие как Goldman Sachs, J.P. Morgan и Credit Suisse. Вот они просто понимают, что технологии существующий сейчас, распространение интернета, распространение криптографических средств защиты, распределенной базы данных, они существенным образом изменят традиционный для банков уклад, когда, допустим, для осуществления перевода необходимо наличие, как правило, как минимум двух посредников, а то и большего количества посредников. Собственно, технология блокчейн, она позволяет для, и для осуществления перевода денежных средств, и для любой иной транзакции, минимизировать количество вот этих посредников. Банковская система – лишь одна из сфер, которая окажется под влиянием блокчейна. По мере развития технологии ежегодно растет и ее финансирование. По данным Goldman Sachs, объем вложений в блокчейн-стартапы за 2015 год составил 482 миллиона долларов, что на 30% больше 2014 года и в 5 раз больше 2013. Эксперты уверены, такими темпами блокчейн станет частью повседневной жизни уже в обозримом будущем. Биткоин – это криптовалюта, а блокчейн – это интернет-технология, которая обладает иммунитетом к мошенничеству. Блокчейн может также защитить и электронные кошельки. Переход владельцев электронных кошельков к технологии блокчейн внешне мало что изменит. История всех ваших транзакций также сохранится, но теперь не на сайте платежной системы, а в блокчейне, потому что блокчейн – это электронная бухгалтерская книга. В ней хранится история всех транзакций, всех электронных кошельков в хронологическом порядке. Каждый владелец электронного кошелька будет иметь к нему два ключа – приватный и публичный. Публичный ключ служит адресом для получения денег и представляет собой не привычный логин, а длинную комбинацию знаков. Если Алина хочет заплатить Илье, то, как и прежде, дает распоряжение перечислить определенную сумму на публичный ключ Ильи и подписывает его своей цифровой подписью. Принципиальное отличие технологии блокчейн заключается в ее децентрализации. Нет единого владельца, сайт которого можно было бы взломать. Сообщение Алины рассылается всем электронным кошелькам, но не централизованно а от кошелька к кошельку. Каждый из них сверяет подпись Алины, копирует транзакцию в свою копию блокчейна и пересылает сообщение другим кошелькам. Блокчейн напоминает игру в испорченный телефончик. Если хотя бы один знак в подписи Алины не совпадет, транзакция отклоняется. Транзакция будет признана, если вся сеть признает ее подлинность. В блокчейне появится запись о платеже Алины Илье. Для защиты применяется цепочка связанных между собой ключей. Во-первых, программа создает подпись отправителя денег с учетом приватного ключа их получателя. Во вторых для каждой транзакции генерируется новая уникальная подпись. Это исключает перебор вариантов для подделки подписи. В настоящее время технология блокчейн применяется для расчетов в криптовалютах, которые приходят на смену электронным деньгам. Криптовалюта – это платежное средство, которое зашифровано в виде алгоритма, что еще больше усложняет их кражу. Криптовалюта никуда и никому не пересылается, она всегда остается в блокчейн, как дом, у которого меняются владельцы. Переоформляется владелец собственности, а сам дом стоит на месте.